Всех с Хэллоуином. Конечно же, я немножко опоздал. Чуть-чуть. Все, я проснулся в лесу. Начинается сейчас дикая Надо же меня сейчас это голову сплечь. Здорово, давно не виделись. Спасибо, бог. Да, я бог. Именно. У нее, в общем, ключ от двери. Я могу помочь тебе у украсть у нее ключ. Если мы сбежим с этого места... О, ты мне что-то дашь? Или отдашься? Я не вижу, что вокруг, потому что у нее проблемы с глазами. Ну и куда ты пошла? Классно, я потерялся уже. Это, помогите. Насколько мне известно, здесь... Они там, походу, бабы объединяются против меня, и мне это совсем не нравится. Две бабы, как бы, против меня, это вообще не особо нормально вообще. Нахожусь в лесу, плененный. Словно раб. Но все же иду к своей цели. Дабы не погибнет от злых духов, я прохожу сей лес. И познаю этот прекраснейший мир. Я как Гарри, который вышел посрать в лес и потерялся. Девушка, мы тут в лесу одни. Может нам как-нибудь познакомиться? Эй! Ты сломалась? ну Я думаю, стоит воспользоваться этим чудесным шансом и... Не получается. Коннект неосуществим. И почему я опять боссы? Можно мне немножко проявить мужскую толерантность и позаботиться о вас? Я, наверное, пойду. Да... Да, да, да, да, да, да, да, надо мне пойти, пожалуй. А, у нее ножницы, у нее ножницы, у нее ножницы. Это очень плохо. У нее ножницы. Это не нож. Это, это, э, не, не, не, не. Тут надо бежать. Очень большая локация, однако. Ты кто это вообще такая? Ты адекватно? Слезь, я тебе глаз при. Это что? Это... Что происходит? Я так и думал, что вот эта женская солидарность мне выйдет боком. Что? <смех> да что вы хотите отменить? <смех> я не могу ничего сделать. Да отстань. Мне нажимать... Мне нажм. <смех> <смех> <смех> что? Я просто изнасиловали два раза подряд. Очень жестоко. Все, я принес тебе глаз. Держи. Ага, я не могу. Вот тебе сердечко. Давай. Это, дружить. Я тебе сердечко. А ты меня не убиваешь. О. А, а глаз украли. Все. Глаз цыгане забрали. Я хотел тебе дать глаз, а его уже нет. Цыгане, цыгане. Э, ты мою подружку... Не трогай. Ты что? Неадекватная. Что? А, я понял. Я понял. Я понял. Я понял. И... Да, отстань. Ну все. О, жесть. Вс ⁇ Сана моим... Коком. Я дерево. Я в детстве хорошо играл дерево а, Твои волосы выглядят что ли грубо Давай я их починю нет, спасибо, я, пожалуй, откажусь, потому что волосы ты вообще стрижешь не там, где надо, они вверху, как бы, а ты их внизу стрижешь, это не, не, не, плохой с тебя парикмахер выйдет. Теперь две женщины за мной охотятся, ёпта, мать, скоро гарем будет. Моя любимая ну, упражнение карты и пошли потихонечку. Я, не дура, куда ты пошла, на что? Нет, ну ты в первой части была не особо умна, а тут ты вообще... Что? Куда она пошла? Ладно. Да тихо ты так, не шелести особо. Шелестит она на весь лес. Что? Что? Что ты? А, да? Пожалуйста, почини меня. Вот, давай, ща почини. Вот это, вот это, понимаю, забота о женщине. Uh, I will take. Я возьму это. Опа. Да ты терминатор хренов. Пошли. Сэмпай, я голодная. Блин, а чем мне тебя накормить? Я могу тебя, конечно, накормить, но... Опа. Тебя уже пострелили. Ты куда? куда? Куда ты? Ага. Uh, нет, ну... Это... О, Дубасия, давай. Битва тёлка, я буду наблюдать за этим. Опа, опа, кто кого? А, пожалуйста. Семпай, ай ты к... хертпай, давай. Я не знаю, что сейчас произойдет. Давай, я просто тебя поглажу. А там это Би -би бежит, ты можешь быстрее. О. Ой, сорян. сорян иди сюда, наверное. Спасибо, Семпай, я рад помочь. Дроп, можно мне тебя немножко прицепить обратно? Тащай, я тебя пельменями накормлю, вкуснейшими. Где, где моя подружка? Куда, бля? Куда ты бежишь? Вот тебе нога, я принес. Сори. Да ладно. Не-не-не, меня не надо, спасибо, я, наверное, пойду. Если вы хотите услышать мой совет, то совет мой заключается в этом. Если вы идете в лес, посрать, то берите с собой туалетную бумагу, потому что листики, листики, это не наш вариант. Вот видите, за листиком пошел в лес. И вот, вот куда я попал. Вот, ее. Правильно. Мочи ее. Давай я помогу тебе. Души ее, души, души, души, души. Юзе. Ну, подожди, подожди, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, Я сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, я потерялся очень жестоко, потому что локация одинаковая. Абсолютно. Нет никаких подсказок. И я тупо хожу по кругу и не могу найти выход. Это парадокс. Я потерялся. Я потерялся с ключом в руке. Это печально. О, нет! Да блин, откуда ты вообще взялась? Ешь, хавай, давай поборемся. Точнее, давай поборемся с ней. Не-не-не, не надо мне. Меня... О, кнопки хотя бы появились Все, хватит, чего ты Меня это начала есть Я, по-моему, быстрее начал даже бежать Не-не-не-не-не, она говорит Ты слишком вкусный, сын Не надо меня есть Давай я тебе ногу дам Или глаз, или что-нибудь uh, Please don't make Le... Так, какой? Let's eat Ух, uh, современные девушки Как же с вами сложно Вот, на... давай я тебе глаз ты успокоилась? Пожалуйста. а айсилкан. Ты чё, до сих пор, что ли? Да сколько можно? Меня сожрала два раза. Глаз съела. Ты вообще это... Ты прекращай. Все, Она меня потеряла. Наконец. <клёх> Блин. Да ёпта. Неадекватная. Не надо ко мне. Синглбайт, пожалуйста. Какой синглбайт? Что ты несешь? Ой, бля. Помогите, пожалуйста. Я сейчас катушек посъеду нахер. I hide missing you. Mm -hmm. Это у тебя немножко голова съехала сейчас. На. Head, head drop. Вот. На. Извини, у меня... Что? Чего? Пойду, наверное, в окно. Потому что, ну, все. Видео закончилось. Но ты можешь посмотреть мой плейлист. Сайгона настолько. Давай. Удачи. Пойду на органы правам.